Жена с любовником. Приезжает муж с работы. Что делать? Она берет его и прячет в шкаф. Пока двери закрывала, прищемила ему два яйца. Заходит муж, садится обедать. Смотрит и не поймет. И говорит, дорогая, а это-то что? Дорогой, да не переживай, платье себе новое купила, а это... Бубенчики от него, ясно, и продолжает обедать. Она ушла по своим делам. Через некоторое время муж опять так присматривается и говорит, «Дорогая, а ну-ка иди сюда!» Она, «Да что? Что случилось? Посмотри, у твоего платья бубенчики посинели».